Путин заявил о превращении Украины в антипода России. Судя по всему, это очень печально. Украину медленно, но верно. Украину, Украину медленно, но верно превращает в какой-то антипод России, в какую-то антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующую особую с нашей стороны внимания, с точки зрения обеспечения безопасности России, новости. В общем, как всегда, лужу пернул. Понятно, что он очень переживает за своего кума Медведчука, с которым он вместе деньги ворует. Да? Сейчас этого Медведчука хотят сажать, и так далее Зеленский сказал, что это такая борьба с олигархами Я очень сожалею, что это борьба с олигархами Он должен был сказать, что это борьба с Путиным и борьба с предателями Потому что олигархи не так страшны, как предатель. Это предатель Украины, интересов Украины Это агент влияния, сильнейший агент влияния Который вообще разрушает все, что можно Только в Украине поэтому, конечно, заслуживает самой серьезные меры наказания. И Путин, конечно, будет сейчас биться за его освобождение. Я не знаю, почему Медведчука взяли так поздно, да? Но вполне допускаю, что, может быть, взяли для того, чтобы на встрече Путина с Байденом у Байдена был какой-то козырь, вот этот самый Медведчук, да, что сказать, слышишь, ну ты там не бухти, сделай вот так и так, мы твоего Медведчука отпустим там. Будто, может быть, отпустят. Да? Вполне допускаю, что сейчас Путин приедет и ему скажет, слышь, Будто заберешь Медведчука своего, заберешь. Там", и так далее. Только что взамен Путин может дать? Не выпендриваться. Да это он даст слово, что не будет выпендриваться и тут же Там Не взрывать склады он даст слово или еще что? -то. Или с ним можно договориться, чтобы он оставил свой пост? Конечно, нет. Поэтому договариваться с ним нельзя, ни о чем. Ни о Бутах, ни о Медведчуках, ни о чем не надо договариваться. Его надо просто зачистить и все. Это шоу Зеленского и Медведчука для поднятия рейтинга у их электорат. Но я не думаю, что Медведчук в таком шоу участвует. Я слишком давно живу на этой земле, чтобы... Не поверить, то что вот человек, у которого есть миллиарды, который прожил жизнь, начнет устраивать, играть в шоу. Это все же как Мальцев, там, агент ФСБ. Да? Ну, есть уровень определенный, вы поймите. Когда люди не скатываются, это же не мелочь какая-то пузатая. уж да? уж себя возомнил, не знаю кем, богом, наверное. Он же рассчитывает президентом Украины, он там главой администрации был. О чем вы говорите? Будет он участвовать во всех этих хернях? Конечно, нет. В такой херне участвуют люди, ну, особый склад, да, особая категория вот этих вот гондонов, стукачей и так далее. Я не хочу сказать, что Медведчук не гондон, но он по-другому себя воспринимает, поймите. Насколько Медведчук ценен Путин? Очень ценен. Он супер ценен Путину. Поэтому он будет договариваться из-за него. Он даже войну может устроить из-за Медведчука. Он даже может ультюма, ультиматум. Но он не, не в прямую ультиматум за это. Он по низам как-то запустит. скажет Через каких-то там родственников, знакомых и так далее. Чтобы там вышли и, и заявили о том, что если не отпустите, сейчас будет там хрень такая, что... Забросто. Вот это я вам точно говорю.